Всем привет! Меня зовут Татьяна. Сегодня я покажу, как покупать НБО на бирже. Если вы являетесь партнером компании АИ-маркетинг, то для вас это будет интересно. Вы заходите в свой во второй кабинет, вот по этой ссылочке, NB Network. А если вы еще строите структуру, да, помимо робота вы зарабатываете на реферальной программе, то вам будет полезна вот такая... Рубрика «Как зарабатывать». Здесь все-все подробненько можно почитать. Очень полезная информация. Дальше. Как купить НБО на бирже? НБО – это токен. Мы его покупаем у компании INB Network, а компания E-Marketing у нас его забирают по очень выгодной цене в рамках акции. Нажимаем вот на такой голубой баннер, переходим на биржу, Посмотрим запись идет. Да. так, запись идет, запись идет. Так, переходим на биржу. Мой кабинет тоже сразу же привязан. Дальше смотрим, если вы первый раз, значит, заходим в настройки, контакты, и здесь заносим свой номер телефона. Переходим во вкладочку купить. Что мы отдаем? То есть здесь платежные системы, да, банки, есть другие платежные системы, электронные кошельки. Я работаю с банками. Нажимаем Сбербанк, отдаем, да, получаем НБО. Здесь можно также посмотреть продавцы онлайн, которые. И смотрим, то есть продавец онлайн работает вот таким платежным системам. Получаем мы НБО и смотрим курс за 1 НБО. 0,05 центов. Минимальная покупка 450, получается, да? А дальше 250, 60, 60, минимальная покупочка, здесь уже по 0,7 пошли. Так, ну давайте вот возьмем вот эту минимальную покупку, 60, да? Вот, кому-то нужно больше, пожалуйста. Так, 60, нажимаем слово «купить». Так, видите, выбираем платежную систему Сбербанк. И здесь у нас стоит уже цена за 252, но нам 252 не нужно. Нам нужно, так, посмотрим на сумму, меняем сумму 250 рублей, например, 67 штучек. У этого продавца минимально 60. Так, нажимаем кнопочку «Купить». И здесь нам выпадает ордер, в течение часа, который мы должны его оплатить, либо отказаться. Сумма 250 67 NBO. Здесь можно сразу же перейти во вкладочку Сбербанк онлайн, если вы будете оплачивать с компьютера, с ноутбука. А также здесь нужно будет указать в комментарии вот такую надпись. Тогда будете оплачивать. И смотрим. Контрагент у нас имя Виталий. Да? 250 рублей. Номер карты. Иногда здесь бывает номер телефона. И вот это я уже говорила. Оно одинаковое. С этим нужно указать в платежных реквизитах. Я сейчас пока нажму на паузу, оплачу и продолжу. Так, дальше. Я оплатила, чек сохранила. Сейчас еще раз проверю, идет ли запись. Да, запись идет, все хорошо. Все, я его сохранила, этот чек. Нажимаем дальше «Выбрать файл». Находим в своей галерее вот этот чек, который мы уже сохранили. И «Добавить изображение» кнопочку нажимаем. Все, чек сюда встал я оплатил нажимаем кнопку да я согласен все успех вы успешно подтвердили оплату средств дальше поднимаемся вот здесь они будут у вас отображаться эти НДО. здесь можно посмотреть в моих заявочках активные Видите, заявочка обрабатывается вот мы отдали 250 рублей 67 нбо мы получим НБО будет отображаться здесь и вот здесь у вас во втором кабинете. Всем всего доброго!